Всем привет, с вами с вами Атпай. и сегодня мы продолжаем играть в пору блок. За кадром я немножко сделал, я сделал спорники, руки. А еще один для <свистит> растительности, всякой там пищи. Я поставил его сюда, покалывал чуть-чуть дерева, вот так. Я понял, что нам нужно. А, вот еще я металлов, типа вот, а, арионаруча 6 штук. Ну вот это все. Я не помню, что я еще сделал, но что-то я-то сделал. А, я сделал или там вместе сделал. А, вот оно уже все обработалось, пока я все делал. У нас есть 9 ведро воды, которые нам надо переплавать. Ну а это мы сейчас скоро вс сделаем. У нас есть 25 минут на это. Так, better questing. Пока что у нас будет, будет до сих пор будет в первом статье. До тех пор, пока он не появится нормального меча. Сегодня что мы собирались сделать? Это будет, Iron Mesh и э, Lava Generation. Э, я хочу сделать моб ферму побольше, потому что никто не исполнится почему-то. Проверяем еще раз. Сложность а нормальный стоит? кто не Давайте попробуем выкопать еще. Ай-ой-ой-ой. Ой, ой, ой. не умер. Так, на три. Раз, два, три. И ну. Сделаем вот так. Опять что-то вернуть. Ну, Все круто. А ч-то конварвы вот, ломается быстро. Сейчас умру. Ему мне легче умереть. По идее. А, перенесем эти наши. Так, топором ломается быстрее, так что перенесем пока мехи топором дальше эти почти останутся ставим сюда сюда и к нам сюда предлагаем умираешь восстановить хп и этот самый еду. ай все горим нет норма надо перестать гореть потушить никто. О, еще уголова куда я, и это я пойду но входе сюда 14 уголова и там уголова Складываем все, что надо, еще не надо. Вот так, вот так, все. Мы готовы. Tiny Progressions. Э, из мода. I... Ну, короче, Google Apple. Находится из мода Tiny Progressions. Макервым вот, вход. Пам. Надеюсь, что там те, кто-нибудь спасибо. Так, чем мы хотим заняться? Первым делом мы, наверное, сделаем Iron Mesh. Чтобы потом что-нибудь сделать лучше ведро, воды шо с займемся тем что мы сначала переплавим всё железо поставим по крайней мере на переплавку я возьму одну штуку сюда плавим железо хорошо плав сделать ведро еще надо один нож сделать который делается который делается с 4 железа и пяти недей а у нас на метро тогда не хватит. Но с другой стороны, чем больше у нас будет меш, э, э, тем больше шансов будет желез. Так, я нашел. Там у меня возникли некоторые неполадочки. Так, вот, допустим, мы сидим на линт и мы просеиваем через него гравий. Мы получаем железо с 40 процентным шансом. Здесь мы получаем с 50 шансом, так что у нас все выгодно. Давай, давайте приступать к оснащению. Так, делаем, делаем, тело. У нас есть сито, железо, все что надо. Вроде бы. не нам нужен гравий, и сейчас мы его накопаем. Так, наш молод сломался, давайте возьмем новый, который у нас тут лежал. Вот ломаем и.. Мне кажется, блока не хватает. Без разницы. А, вот он. Допустим, я нашу штуку, можно просеять сразу на двух ситах. Вот таким. Сейчас. Вот таким. Стоп. На разных ситах это не работает, так что так, просим вот так и копаем на железном. Окопов 19. грамм у нас все получилось. Вот на двух досочках. Один, два. А, сделаем еще одну сито. Вот так, вкладываем рецептик. И ждем железка. Так, как ладно, делаем, ставим, собираем. Что? А, -а, -а колос не сочетал, еще крутом запрос а, нашего вот часто. получаем и слиток монастыря это баталья с которой я ничего не знаю как обычно так я и давайте вот то что я хотел показать может сразу на двух сит садить на просеивать ну так просеиваем вот наш последний кусочек гравия и все железо. 8 кусков железа. Берем а, вот эти вот штучки. Убираем азурит. Молодеватый. Убираем уголь. Складываем все, что можем. И от этого нам станет легче жить. потом убираем лишнее до Понимаем, что нам еще куда-то есть. И пока все складываем. Кроме железа. Железом. Забираем. И переплавляем. А сейчас вспомнить угольки. Никто не спалнится. Почему? День второй. Ночное время. Скоро день третий будет. Поворачиваем, потому что деревья где вот пол. Вот он. Так. деревья хотя бы одну. Пока мы совершаживаемся, я поделал нам дерево. Ту блин, Ту -ту -блин. Во. Готово. 8 железа. Сразу делаем петром. Забираем. И делаем еще Говорит, я еще не... я получил. А, квазивитро. Получаем. А, еще черный а это, будет... а, это чер... черный, черная, а тут был чернейший Прикольно. Нам нужна глина. Давайте посмотрим, как делается глина. А, нам нужно. блок пыли надо посмотреть где заблок вот пыли так узнав он получается мемониум путем ломания песка ну, короче молот ага, берем молот и песок и вот у нас даст нам нужен вот ждем пока закончится эта вот тема Вот и все, Плок Пели, получаем. Попаем еще заняться саженцы еще пихаем. И -гэ. все, Готово. Это типа, бы не то, чтобы сложно, и не то, чтобы легко. Ладно. Уже Три штуки. Три так три. Берем еще два. И такой. Нам ну, просто нужно себе саженцы. Вы слышите? скелет. Так, подождите. Привет, скелет. Ам, блин, край путь. Привет, скелет. Пока скелет. Блин, нужна кирка. Нужно использовать для особых. В делаем кирочку, палочки есть, благо камешек есть, все, у нас есть каменная кирочка и для начала каменный меч, вот, вот все, у нас, а блин, не камень, Опа, блин, там осталось, почему-то без разницы. Пока что мы можем заняться чем-нибудь другим. У нас есть 5 железа. Мы можем сделать 3 сито, Но не думаю, что сможем его использовать. Да. No. Печально. Бывайте сходить там. Ты напросился скелет. Блин. Нам выпал я инференсенсы. И яблочко восстанавливаем, жизни восстанавливаем, то есть это складываем. Угу. Нам сказать, это тоже сюда. Тем временем водиться готова. Делаем еще воду. Все кто просто ждем. Так, еще нам еще предлагаю заняться. Это даймонд. Нам нужны алмазы. Шанс упадения алмаза 1%. М -м -м. Грустно. Посадим деревом. Чтобы росло. Тигр... А, вс, вспомнил покрытие. А, все да. Довали я я вспомнил, зачем я хотел заняться, я вспомню, что для этого надо. А для этого надо ждать. Ой. Какая-то странная штука. Вот это. Я не знаю, как ее убрать. Не то, что он не мешал, но все же. Не который хотел бы заняться. О, дерево выросло. Весело. Давайте-ка его добыдем. Посадим еще одно. Больше ям. Больше всего. Это все нельзя готовить, наверное. где я потом смотрю. Жду. О, еще дерево выросло. Так, у нас обработалось, у нас есть 3 и 8 гривен. каждого. Так, собираем наш лут-чест, получаем еще остатки, мы оставим. Ужас. Не то, чем бы я хотел родиться. Нам нужен... Вся. Ага, дальше она не пошла. Теперь то, о чем я хотел заняться. Это хоппинг панцей почву делать деревья без нашей помощи. Ну, 5 кирпичей это да, изи. Просто берем 5 кирпичей. Ставим один уголк. А половинка вот так вот. Так. Значит, все. Пусть будет. Так, воронка делается как раз таки. Ага, сундук нужен. Сейчас все будет. Делаем сундук в центр. Воронка готова. Осталось лишь 5 кирпичиков. Круто. Дерево. Люблю дерево. Так, надо еще значит. <плодил> так, сюда. Пока что можем посмотреть, что у нас дальше по квестам. Это у нас лава генерейшн, для которого нужен крушебок. Надо посмотреть, как делать крошу. Так, крошу было делается из семи... Он делается из семи глины, смешанной с кострюмом. Делаем наш пансай-под. Вот так. Так, вот так, вот так, вот так. И вот так, и все готово. Принятим сюда, сюда. И вот так перемотаем, еще сюда. Жизнь налаживается. Обратимся еще сюда. Цельное дерево этих царей вот надо убрать делать ай уйти можно это золотой дыркой дырку, дырку это убрать поставить наш бонсай сундук да. Вот тут, и под него копим понсай и посадим туда как раз таки кусок земли, и, и саженец, тумбом. понял нельзя, чтобы на нем стоял блок, а у меня там стоял факел, и он мешал, все теперь все у нас будет работать. Так, сюда можно дож саженца, и вот 80%, 85, 90, 95. Стоп, у нас было яблоко дерево, нам даже дали достижение. Используют как декорацию или как а, раннюю ферму деревьев. Хорошо, нам нужны бобы. Мобы это ферма бобов. Для этого нам нужно продвигаться, ба. допустим, буду копать, играю всю свою жизнь. Ну, ч, почему бы нет. Давайте займемся этим. Так, ребят, я буду делать железный молод. А, а, а железо-то нет. Сейчас допустим железо. Делаем э, железный хамер. Так должно пойти все. Намного проще, у него 512 прочности. Есть еще 2 сита, на них нет решетки. А нам уже железное, так шом в путь. Ого, нам выпал алмаз. Найс. Опа. Нам выпал сегодня алмаз. Еще 6 этого железа. Берем другие чанки. Соединяем. И получаем что-то. Типа того. Интересно, так работать? Нет, не работает. Железо нужно плавить. и хе хее Также укладемся. Вот это вот это. Вот это. Это укладем сюда. Ды сюда. Нам нужно ферма скелетов. Там заспаунится кто-то успел. Давайте посмотрим, кто это. Почему он слева? Уходим. Машин лук. Выходит. Тот умер. Был один из криперов. Делаем вот так. Уходим. Они умерли. И луту с собой не оставили. К сожалению. Ай-ой. Зато меня насадили. Грусть. Дальше нам это копить на Dylent. И сделать лавы генерейшн. Чем бы нам и заняться. Кость ну Блин. И что делать? Я нашел еще гравию. Давайте копать. Покопал. Попроси его искать, точнее. Это мне надо копить скелетов. Вне серии. Чем я скорее всего связаюсь. В на серии это будет очень долго. И что получится? В таком случае на это все. Всем быстрее. С вами я, жару Всем пока. Серия короткая, не информативная, но вне серии будет очень информативная, без выполнения квестов на работу рисов А дальше все выйдет по маслу. Всем пока.